В Казанском федеральном университете прошла торжественная церемония вручения дипломов второго выпуска ординаторов Институт фундаментальной медицины и биологии. Это один из самых динамично развивающихся институтов университета, целью которого является развитие трансляционной и прецензионной медицины, внедрение достижений современной биомедицины в практическое здравоохранение, а самое главное – подготовка нового поколения врачей. Именно ординатура является важным этапом подготовки высокоспециализированных кадров для практического здравоохранения. Ординатура и ее окончания, это самый высший документ. Высшая степень, высшие, так сказать, ступени медицинского образования. Да, потом образование через всю жизнь. Да, потом получение дополнительных навыков, компетенций, еще что-то. Потому что вам надо будет расти, повышать свою категорию. Сейчас вы без категории, а потом вы будете расти. Но уровень образования выше, это ординатура. И вы его прошли и вы сегодня получите законный диплом о том, вы прошли высшую ступень медицинского образования. Поздравляю вас с этим, дорогие друзья. На сегодняшний день Институт фундаментальной медицины и биологии это не только образовательное учреждение, но и высокотехнологичный центр аккредитации врачей. Кроме того, в институте реализованы проекты мирового уровня. Создан крупнейший регистр доноров костного мозга, HLA-типирование которых проведено в первой в России специализированной лаборатории, основанной на НГС технологии для HLA-типирования. Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины а также готовится к выпуску многофункциональная клиника стоматологии и эстетической медицины. Чувство облегчения в любом случае есть, потому что учеба длилась 8 лет. Обучалась я все это время в Казанском федеральном университете. Учеба была, не сказать, что тяжелая, но и нелегкая. Мы попали в тяжелое время ковида, когда нас отправляли помогать видным врачам, терапевтам, и мы им помогали. В принципе, учеба была очень интересная, веселая и запомнилась на всю жизнь. Обучение в ординатуре – это очень интересно, и мне понравилось гораздо больше, чем когда мы учились первые 6 лет на терапевтов. Ты уже выбираешь свою специальность узкую, она для тебя интересна, все знания специфические, и пациентов, соответственно, вы тоже смотрите уже по своей узкоспециальности. Набирается опыта и параллельно получается а, такие базовые фундаментальные знания. Напомним, что подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре стартовала в Казанском университете в 2019 году, а в прошлом году был первый выпуск специалистов. После вручения дипломов ординаторов ждет еще одно испытание. Это экзамены, успешное прохождение которых позволит получить аккредитацию и возможность работать в любой клинике на территории России. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Thank